По миру разбросаны необычные, удивительные дома, среди которых как жилые, так и офисные. Дом-трансформер, механический балет, Цюрих, Швейцария. Он способен раскрываться как цветок позволяя наружным частям фасада служить своим жителям в качестве балконов в доме находится 5 полноценных квартир каждый блок здания состоит из нескольких частей которые приводятся в движение системой на гидравлике кривой домик Сопот, польша представляет собой офисно-торговый центр в городе глядя на данное произведение искусства архитектуры можно подумать что дом просто плавится на солнце в ночное время домик обладает особым очарованием светясь изнутри стеклянный дом токио япония в 2012 году на крайней японской столице появился жилой дом с прозрачными стенами. Комнаты в нем располагаются на разных уровнях и не имеют единого пола, а потому его жителям приходится проявлять чудеса акробатики. Все стены дома, кроме одной, сделаны из стекла. Комнаты в нем не имеют особого предназначения.